Здравствуйте, с вами на связи Дмитрий, и уже через пару минут вы будете знать, как заработать с курсом ТВ-деньги. И не просто заработать, а получить свой доход на автомате, который будет приносить вам до 200 тысяч рублей в месяц. Как вы поняли, приставка ТВ в названии не просто так. Для получения дохода мы будем использовать фильмы. Ведь все любят смотреть фильмы или сериалы по ТНТ, а теперь... Вы на этом еще и заработаете. И что самое замечательное, все это вы сможете сделать как с персонального компьютера, так и с телефона. Компьютер можно вообще не использовать. Для того, чтобы пошел доход, вам нужно будет сделать следующее. Начнем с того, что выбираем фильм. Я расскажу, где выбрать фильмы и какие стоит выбирать. Обрабатываем его в программе и загружаем на сервис. Этот сервис начинает раскручивать наш фильм и работать с ним. Первый этап закончен. Дальше мы займемся тем, что автоматизируем наш доход. К сервису мы подключим бота. Он займется тем, что будет обрабатывать входящий трафик. Не пугайтесь слова «бот». Вам почти ничего не нужно будет делать на этом этапе. Я все уже продумал и подготовил. Делаем финальные настройки и получаем свой собственный автозаработок. На первом этапе вам нужно будет загружать фильмы чаще, но с раскруткой системы процесс будет становиться все более автоматизированным. Чуть не забыл, для тех, кто обучается по тарифу наставник, я подготовил шикарный бонус. Это дополнительные настройки системы, которые подключат еще один источник дохода и увеличат заработок в полтора раза. И помните, уже через несколько дней вы будете счастливы, что решили создавать свой автозаработок с курсом ТВ-деньги.